Сразу же выиграли сбрасывание и забили двухочковый. И вот счет пять-пять, и, прикиньте, сорок секунд никто из нас не мог забить. Всем Хэймер, с вами Геймер, а сегодня мы поиграем в игру Баскетбол Баттл, четвертьфинал и полуфинал, и кстати четвертьфинал мы уже начинаем, и ребятки сразу же я выигрываю сбрасывание и забиваю двух очень быстро за одну-две секунды, но также быстро они нам отвечают трешкой, но мы не растерялись и тут же ответили им не менее красивой трешкой а Дальше еще одна двушка и перерыв. Мы сменили игрока и хлынули в бой с новыми силами. И сразу же забили двушку. Но за оставшиеся 20 секунд мы обменялись двухочковыми и мы вышли в полуфинал. Ребята, если наберем 35 лайков, я выпущу в финал. Но это если вам понравится. Ну а короче, давайте приходить к полуфиналу. Здесь команда, конечно, посильнее, но ничего, я думаю, мы выиграем. Сразу же выиграли сбрасывание и забили двух очков. Но они также не сидели на месте и сразу же отыгрались. И что ж, 2-2, и смотрите, какую красивую трешку я забил. И ребята, этот гад не сидел на месте, и буквально через секунд 10-15 он ответил мне такой же трешкой. В то время, когда я просто страдал фигней. И вот счет 5-5, и прикиньте, 40 секунд никто из нас не мог забить. Прикиньте, целых 40 секунд никто не мог забить. Мы оба страдали фигней, когда пытались забить стрешки. Ну вот, прошло 40 секунд, и он все-таки забил. Ну а дальше перерыв, смена игроков, и он сразу же забивает. Счет 5-9, и у меня вроде бы нет шансов, чтобы отыграться, но нет. За 10 секунд я сравнял счет. И вот он опасно пробил трешку после сбрасывания. Ну а я ему ответил вот этой красивой трешкой победы. Ребята, это конец видео. Ну а всем покидос, это был новый видос. И всем пока!